Здрасте, участники психологического канала «Немиркин». Исцеление – дело непростое. Существует много стигмы по отношению к посещению терапии и любой самостоятельной работе над собой. Это все еще воспринимается как нечто, что делают либо слабые, либо сумасшедшие люди. Но это не так. Это может быть нелегко на 100%, но исцеление – это путешествие, которое ведет к глубокой самореализации, которую ничто вне вас не может поколебать или отнять. Этот процесс очень смиряет, но с высоким риском приходит и высокая награда. Во время этого путешествия вы начнете ощущать растущую боль от перемен и самоинтеграции. Продолжайте двигаться вперед. Этот дискомфорт поможет вам двигаться к прекрасной жизни, в которой вы будете испытывать более глубокое чувство внутреннего покоя. Вот 9 некомфортных признаков того, что вы исцеляетесь. Первый. Вы позволяете себе чувствовать свои эмоции. Когда вы все еще застряли в режиме выживания, вы в основном сосредоточены на логике и том, что вы видите, потому что эмоции для вас болезненны. Вам трудно найти время и освободить место для своих эмоций, чтобы просто признать и подтвердить их, потому что они напоминают вам об обидах, которые вы хотели бы сохранить в тайне. Когда вы исцеляетесь, вы начинаете признавать свои негативные и позитивные эмоции, потому что понимаете, что крайняя сосредоточенность на одной из них вредит всему вашему существу и что вы – цельная личность. Сначала это некомфортно, но по мере того, как вы перестаете подавлять или отрицать их, вы видите ценность своих эмоций и чувств, а также просто позволяете себе с ними посидеть и дать им пройти. Второе. Вы становитесь лучше в выражении и поддержании границ. Когда вы еще не исцелились или находитесь в процессе, вам трудно устанавливать и соблюдать границы, потому что вы боитесь отказа, испытываете чувство стыда и вины за то, что ставите свои интересы на первое место или говорите то, что у вас на уме. Непривычно устанавливать твердые границы, когда вы к этому не привыкли, но как только вы начнете, это создаст более здоровую межличностную динамику, потому что вы заявили о своем мнении и эмоциях. У вас есть ментальная и эмоциональная ясность, и вы более способны принимать собственные решения. В-третьих, вы принимаете то, что вы прошли через трудный опыт. Жизнь тяжела и несправедлива, и вместо того, чтобы подавлять все переживания, через которые вы прошли, вы признаете и принимаете, что они произошли. Вы принимаете, что эти люди, места и вещи оказали на вас изменяющее жизнь влияние и, возможно, до сих пор оказывают. Как только вы признаете, что эти неприятные события повлияли на вас в полной мере, они начинают причинять вам меньше боли, потому что вы приняли правду и снова отвечаете за повествование своей жизни. Номер 4. Когда вы находитесь в режиме выживания, вы меньше реагируете, все и все представляют собой угрозу и воспринимаются как таковые. Ничему нельзя доверять, и у вас нет времени, чтобы посидеть и логически все обдумать, потому что вы находитесь в состоянии чистого действия, нуждаясь в постоянной самозащите. Как только вы начинаете выздоравливать, ваша естественная реакция – отшатываться, замыкаться, убегать или угождать людям – подвергается испытанию и постепенно освобождает место для сомнений в своих чувствах и реакциях на происходящее. Вы даже обнаружите, что спрашиваете себя, почему я так думаю? Откуда берутся эти мысли? вы начинаете практиковать эмоциональную саморегуляцию, самоанализ и ответственность. Номер пять. Вы понимаете, что исцеление не является линейным. Исцеление некомфортно, потому что вы обнаруживаете и сталкиваетесь с тем, что предпочли бы держать в тайне. Когда вы войдете в ритм, вы поймете, что часть этого исцеления заключается в том, что этот дистресс – это нормально и нормально, потому что это непрямая дорога к внутреннему миру и исцелению. Вы понимаете и переживаете максимумы и минимумы исцеления и знаете, что сегодняшние ощущения не будут соответствовать ощущениям завтрашнего дня или даже позже. Номер шесть. Вы начинаете выходить из своей зоны комфорта. Вот что касается исцеления. Это не то, что будет делать каждый. Однако, если вы решитесь на это, то это принесет далеко идущие плоды, помимо принятия и признания травматического опыта. Когда вы находитесь в процессе исцеления, вы развиваете смелость в отношении своих эмоций и разума. С этим вновь обретенным сознательным контролем вы больше не боитесь того, что пугало вас раньше. Боитесь изменить жизненную ситуацию? Теперь вы заново оформляете свою спальню и экспериментируете с цветами красок, о которых раньше не подозревали. Идете на незнакомую вечеринку? Раньше вы бы отшатнулись от этой мысли, но теперь она вызывает чуть меньше тревоги, и у вас появилось больше уверенности. Номер семь. Вы легко принимаете разочарования и относитесь к ним спокойно. Жизнь – это баланс успеха и неудачи, светлого и темного, взлетов и падений. Когда вы не исцелены, разочарования бьют вас, как грузовик в грудь, выбивая из вас всю мотивацию и страсть. Исцелившись, вы понимаете, что плохие дни случаются, их не избежать, но это временное явление. Любые разочарования и несбывшиеся ожидания принимаются и воспринимаются спокойно. Вы реагируете лучше, более здоровыми способами, менее реактивными. Номер восемь. У вас больше внутреннего спокойствия. Исцеление приводит к самоинтеграции. Если вы поклонник Гарри Поттера, то это как если бы Волдеморт вернул все свои крестражи и решил стать лучшим, полноценным человеком, который принимает естественный образ жизни на уровне души. А если вы не являетесь поклонником, это все равно, что провести инвентаризацию всего своего опыта, болезненного или нет, и увидеть себя как целостную личность. Вы развиваете этот внутренний мир, потому что вы глубоко прощаете себя, и вы можете с готовностью простить других тоже. Благодаря этому миру и интеграции вы меньше склонны к самосаботажу, потому что больше не являетесь внутри себя враждующей страной с противоречивыми желаниями и эмоциями. Вы примеряете свои внутренние разногласия, вы больше не критикуете и не разбираете свой характер в уме. И номер девять. Вы принимаете помощь и поддержку. У независимого выжившего есть менталитет «не проси помощи». Возможно, потому что они никогда не получали ее, когда нуждались в ней, или из-за резкого отказа, когда они говорили об этом. Они замкнулись в себе, чтобы выжить, и решили сделать все сами, потому что у них не было выбора. По мере исцеления вы начинаете понимать, что каким бы сильным вы ни были, вы не можете нести и делать все сами. Вам нужна помощь, как и всем нам, и она доступна для вас. Вы становитесь более открытыми для поддержки и меньше боитесь, что эта потребность в помощи будет удовлетворена. Гордость и стыд, которые вы могли бы испытывать, обращаясь за помощью, уходят, потому что вы знаете, что это нормально – отпустить тяжелое бремя на свои плечи и иметь кого-то, на кого можно опереться. Относились ли вы к какому-либо из этих пунктов? Чувствуете ли вы, что начинаете выздоравливать? Как бы ни был полезен первый шаг исцеления, вы столкнетесь с дискомфортом в процессе исцеления, и это будет пытаться заставить вас остановиться, уменьшить или игнорировать боль. Но чему вы сопротивляетесь, то вы и продлеваете. Если вы находитесь в процессе исцеления – молодец! Я горжусь вами за то, что вы делаете эту работу, и я надеюсь, что вы сможете найти мир через это. А если нет, то это нормально, потому что исцеление – это долгий процесс, требующий времени. Вы все еще живете и делаете то, что можете.